Цель может быть разная у буклета. Что вы хотите, чтобы пациент сделал? Чтобы он позвонил, либо чтобы он зашел на сайт. Если просто почитал и запомнил, то именно это я и буду делать. И вы пациентов оттуда не получите. Призыв должен быть. Когда мы делаем буклет, еще до того, как мы его напечатали, первое, что вы хотите, чтобы пациент сделал. Одна из клиник у меня была, которая, у них на сайте был такой позыв, они делали профосмотры для автокомбинатов, и пишут, наша цель сделать дороги безопасными. Я говорю, это цель ГИБДД. А ваша цель другая. Цель может быть не только прийти в клинику, цель может быть разная у буклета, чтобы он позвонил, либо, чтобы он зашел на сайт. Тоже может быть такая цель, если у вас там более подробно что-то написано. Чтобы он сразу зашел. Если вы буклеты отправили куда-то там в другой город, ну, он не придет сразу, правда же, он не переедет, да? То есть у вас какая-то цель будет другая. Что вы хотели, чтобы я сделал? Если просто почитал и запомнил, то именно это я и буду делать. И вы пациентов оттуда не получите. Если вы хотите, чтобы я позвонил, значит, пишите. Позвоните, по номеру запишитесь или что? То есть вот призыв должен быть.